Я хочу поблагодарить преподавателей курса интернет-маркетинг за то, что они изменили мои убеждения, с которыми я пришла сюда в начале лета, например, о том, что сайт нам менять не нужно, я поняла, что его нужно менять, почему его нужно менять и как его нужно менять, о том, что контекстная реклама не совсем подходящий инструмент для фарм-бизнеса. я поняла, что он подходящий, но где и как его можно применить. И особенно хочу поблагодарить преподавателя по копирайтингу, потому что очень много вот осталось штампов в голове просто, вот, и инструментов, которые он дал, очень много было домашних заданий, благодаря чему настолько стало понятным, как это сложно проработать. Вот каждую карточку, каждую статью. Поэтому огромное всем спасибо. Я рекомендую этот курс каждому маркетологу.